Привет, друзья! Сегодня мы будем разбираться с работой инструментов колонка и колонка с образцом. Эти два инструмента абсолютно одинаковы по принципу создания и имеют различия в применении стежковой заливки. Инструмент колонка – это различные варианты глади и заливка-отделка. Забавное название, но пусть будет отделка. Работая с этим инструментом, следует учитывать, что, применяя заливку гладь, вы сильно ограничены в ширине объектов колонка. 12 мм – ваш потолок. Как только объект будет шире, программа покажет вам, что вы не правы. А инструмент колонка с образцом это плоская стежковая заливка фил и различные варианты декоративных заливок, образующихся с помощью проколов иглы. И здесь вы не ограничены в ширине. При выборе инструмента открывается окно «Свойств инструмента», в котором вы можете настроить сам инструмент, определить параметры стежковой заливки, а после начала формирования объекта становится активной верхняя панель с возможностью выставлять параметры для отдельных узлов. Узлами называются создаваемые точки. Возможности верхней панели рассмотрим в другом уроке, иначе вы запутаетесь. Инструмент «Колонка» имеет три основных типа формирования – все три типа предназначены под конкретные задачи. Какой бы способ вы ни выбрали, у него есть опции привязки к различным объектам. А у типа еще и вариант формирования кривой. Привязка. Перевод в программе корявый, поэтому я предлагаю использовать термин «привязка». То есть быстро «к» читается как «привязка». Привязка используется для удобства построения каких-то конкретных форм, для удобного расположения объектов по краю контура. Не могу сказать, что часто пользуюсь привязкой, но если надо что-то куда-то прилепить или ровно выстроить, то привязка вам в руки. Привязка к рабочей области. При активации этой опции узлы будут прилипать к краю рабочей области. Вещь красивая, но в моем понимании бесполезная. Вы и так не можете выйти за ее пределы. Привязка к направляющим. Чтобы заработала привязка к направляющим, они должны быть созданы. Создаются они просто. Наведите курсор мыши на линейку, прижмите левую клавишу мыши и потяните. Выберите инструмент, активируйте привязку и вперед. Привязка к узлам. Если у вас есть объект и вы хотите к нему привязаться, как только вы создаете узел нового объекта в непосредственной близости от узла предыдущего, они залипнут друг к другу. Привязка к координатной сетке ну тут совсем все просто. Привязка к краям объекта. Не знаю, как в вашей версии программы, а в моей эта опция активируется только в том случае, если отключены все другие. Выберите инструмент, включите привязку к краям объекта и попробуйте создать новый. Все объекты колонка имеют одну общую черту. Стежковая заливка в них формируется относительно направляющих, соединяющих два узла. Эти направляющие обозначаются пунктирными линиями и всегда образуются парой точек. Тип А. Выбираем инструмент, создаем первую точку, затем вторую, третью, четвертую. Мы обрисовали наш объект, теперь выделяем первую точку и после этого создаем последнюю. В объектах типа А стежковая заливка автоматически распределяется по всему объекту от первой направляющей угла наклона, который формируется первыми двумя точками, к последней, которая формируется последними двумя. Объекты, которые рисуются с помощью этого инструмента, это объект типа корона. Кстати, обратите внимание, как формируется объект при активном выборе начала среднего пункта. Тип B. Выбираем инструмент, создаем первую точку, вторую точку и дальше идем парами от края к краю 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. В этих объектах автоматическое формирование угла наклона стежковой заливки происходит от одной направляющей к другой. Тип С. В целом этот вариант создания колонки с одинаковой шириной, но возможны варианты. Создается легко и просто. Выбираем инструмент, создаем на рабочем поле первую точку, затем вторую, располагаем две точки на заданном расстоянии, определяя будущую ширину колонки и начинаем рисовать объект. Несмотря на то, что этот инструмент используется для создания гладевых валиков с одинаковой шириной, он достаточно подвижен и при сильном искажении ширина объекта в разных местах будет меняться. Следует учитывать эту особенность инструмента при создании валиков. Окончание рисования объектов. Во всех трех случаях окончание рисования объекта происходит одинаково. Закончили, нажали Enter, либо кликнули по иконке окончания объекта, либо нажали правую клавишу мыши и в выпадающем меню выбрали окончание объекта. Ну вот собственно и все. В уроке 3 вы найдете методический материал и вашу задачу входит скачать изображение и попробовать создать какой-то простой дизайн, используя различные типы гладевых валиков ну или несколько дизайнов. Я не могу никак повлиять на ваши действия, просто хочу отметить, что теоретическое тыканье мышкой по экрану мало к чему приводит. Необходимо вышивать результаты, иначе у вас не сложится связь между тем, что вы видите на экране, и тем, что в итоге получается на вышивке. Хорошего дня, жду ваших домашних заданий в ваших темах.